Зачастили. Нужно ли сейчас переселяться из квартир на свой участок земли? Выживут ли люди в городах в ближайшие три года? Конечно, выживут. Почему люди сейчас переезжают в города? Дело в том, что это связано с тем, что сельское хозяйство видоизменилось. Когда сельское хозяйство только появлялось и было... Э э э индустриализация или начиналась индустриализация, то сельское хозяйство занимало последнюю очередь, потому что накормить человека с помощью земли, земли было, в общем-то, несложно. В этом участвовало огромное количество людей. Это было первое заселение, э, брас... покидание земель или заселение городов и города несли некую такую тенденцию и э, смысл городов заключался в том чтобы там жили одновременно те люди которые будут работать в индустриальных вот таких э, заводах фабриках и так далее э, когда мир перешел в эпоху наверное сферы э, индустриализации она закончилась все перешло в сферу услуг вот в этом мы сейчас живем а технологический процесс который такими огромными темпами или шагами запустился, на сегодняшний день уже не требует огромного количества людей для того, чтобы они были аграриями и помогали э, в сельском хозяйстве выращивать там что-либо. Дело в том, что сейчас... Небольшое количество техники может обрабатывать огромное количество полей. Применение гербицидов, пестицидов, там, всяких поливалок, я просто не разбираюсь в этом, поэтому извиняюсь, может быть, за безграмотность в этом, позволило выращивать более активно и собирать более большие результаты при выращивании сельскохозяйственных каких-либо растений. Это все обеспечило это все освободило тех людей, которые живут в селе, от работы, и они вынуждены, скорее всего, жить дальше и э, быть полезными социуму, и именно поэтому они переходят сейчас в большие города. Таким образом, те люди, которые жили на земле, они хотят или не хотят, со временем будут все равно направляться в сторону городов, потому что в городах есть интернет, есть сфера услуг, есть возможности пользоваться финансами. Всем сейчас становится понятным, что дело только времени, когда войдут как бы электронные деньги, которые объединят весь мир. Это произойдет, я так думаю, в ближайшие 3-4-5 лет скорее всего произойдут изменения которые связаны с расчетами то есть те барьеры которые сейчас ставятся банками государственными банками каждой страны и пытаются это как-то контролировать переводы денег и так далее все равно как бы стираются по чуть-чуть и в дальнейшем, скорее всего, это будет полностью свободная территория, свободное экономического пространства, где интеллектуальная собственность, где какая-то собственность, которой связана, как бы информационная собственность, которая сейчас приобретает стоимость, она будет более быстро продаваться и от того, где живет человек, значение не будет иметь. То есть в дальнейшем, скорее всего, Города будут разрастаться, количество людей, которые будут проживать в городах, тоже будет разрастаться. В этом ничего страшного совершенно нет. Ну и не нужно бояться того, что люди, которые будут жить в городах, не смогут выживать. На сегодняшний день есть конгломераты. Это города с огромным количеством проживающих в них населения. Допустим, Стамбул. 20 миллионов населения или 18 миллионов населения, далее Мехико около 60 миллионов населения, Токио, ну и так далее. Есть целый ряд городов, где проживает достаточно хорошо огромное количество людей. Если количество людей будет увеличиваться, в этом тоже ничего такого печального или страшного нет, всем всего хватит. Как мы заметили, с количеством или с увеличением количества людей и демографии общей увеличивается возможность создавать новые продукты, усиливать рост этих продуктов. Одним словом, можно сказать, если бы индустриализация и технологический процесс отставал бы сейчас, то то количество людей которые есть на сегодняшний день оно бы не смогло прокормиться и уже бы не хватало там пищи этим людям и так далее о том а это именно писали в 90-х вот 80-х годах о том что через 10-20 лет количество людей увеличится это произошло им будет нечего есть я согласен если бы все было на уровне 90-х годов то есть не было бы генетически модифицированных продуктов специальных веществ которые усиливают рост этих продуктов там гормональных каких-то препаратов, которые позволяют животным более быстро расти, то тогда, наверное, нас ожидал бы какой-нибудь демографический кризис, вызванный каким-то голодом, там, отсутствием электричества, тепла и так далее. Тем не менее, наша наука или наука всего мира справляется с приростом населения, поэтому переживать и особо сейчас заморачиваться в этом направлении совершенно не стоит. Все в порядке. Поэтому, если хотите, хочу, в общем-то, ответить на вопрос так. Ближайшие три года выживут ли люди в городах? Да. Они выживут и ближайшие три года, и ближайшие триста лет, и ближайшие три...